И всем привет, с вами Dark King, и мы будем снимать с вами Майнкрафт. Это уже третья часть. И сейчас, я думаю, нужно еще добыть алмазов. Зачем? Нужно скрафтить броню алмазную. Вот почему. Я над этим уже давно думал. О нет, о нет, нет, нет, нет, нет. нет. Господи. Да. О, вот это я мастерски это все сделал. Вот все это съем. Блин, а еда? Еда, еда. Нет, вроде бы, ну... Но... Так, блин, как мне вернуться наверх? Мы делаем быструю перемотку! поверхности все угу. теперь мне нужно кое-что искать В принципе пофиг на танж да. так ищем что-то такое особенное например деревню или собачку приручу у нас а, нет, у нас нету костей Обидно. Погодите-ка. Блин. Как я сразу это не заметил? Стоп. Это не одна и та же. Подождите. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Неплохо, неплохо. М. Тыквенный Ты пирог. В принципе, нормальная вещь. Так, куда? А, вместо гравия. Все. А. Так, так, так, так. А -а -а! <связать> Ребята, это же голем! Это голем! Господи, это же голем. Ура, наконец-то. Я его встретил. Я теряю его, прибью, наконец-то. 3-4. Давай. Чё -то он не идет. Странно. Вот, в принципе, было легко. Так. Блин. Ммм. Mm, Пять! Нормально. Так. Значит, что можно выкинуть? Мак. Нормально. Опа-на. Нужно поспать. Так, поспали и идем в путь. Так. Стоп, нет, это... Блин. Нужно это все очистить. В принципе, ладно. Так, на тыкву. Зачем мне кожа? Кожа, кожа. Вернись, кожа, кожа. Все, полки понадобятся, сундуки. можно в принципе дом сделать. Так, деревянная кирка, это все вот это надо выкинуть, железную оставлю, каменную нет, это все оставлю. Все, нормально. Нет, стоп. Вот это еще. А, ладно. <смех> так, он ничего не продает. А, нет, я тут был. Шляпа. Нормально. Все, спасибо, спасибо. Так. Вот потому что у меня нету нормальной еды, ну, кроме стейка. Ой, это... Ну, а картошки, ладно. <coughs> Короче, меняем и будем бежать. Наконец-то у меня эти бесконечные еда появилась. Ну, то бишь, надолго. У -у -у. Да, мы тут были. Значит, пойдемте-ка туда. О, наконец-то, ну и бьем. А нет, это старый биом Господи И пчелы везде Жалко у меня, то, что Нету шелкового касания Тогда я бы их собрал с собой Болото Мы тут тоже все искали Блин, мы везде просто были Тогда нам нужно сделать лодку. Лодка. Все сделано. И теперь... Не... Нет, нет, нет, нет. Мы еще раз ставим. А где А, вот он. Так, все. Ставим и делаем железный топор. Обновка типа такая. Все выкидываем и ставим, потому что это мне очень сильно мешается. Так можно было? Нет, простите, но я не знал об этом. То, что можно с помощью лодки ломать кувшинки, я в шоке. А, Все вылезаем и ломаем все угу. или знаете что мы можем в принципе в ад пойти и все но только нам нужен обсидиан блин ладно будем искать лаву <звук> Вот это везение! Так, но сначала мне нужно. А, эпик фейл. Блин. А где моя кровать? А, вот она. Нет, вот сюда. Это вот так, это вот так. Вс. В принципе, можно тут где-то кроватку разместить. Так, солнце еще высоко. А значит, вот так поставим и будем плыть. Блин. Это я очень сильно боюсь то, что меня тут сейчас копнут и все. И минус я, в принципе. С помощью меча можно быстро ломать лодку. Так. Все, ставлю кровать. Все сделано. Так, нам нужно туда. Потом, в принципе, их и не убивать, а просто пробежать и взять все у них. В принципе, я этим не займусь. Так, все, начинаем, начинаем. Господи, да где вход? ран, ран. Забираем, забираем. О, арбалет. Мне, то бишь, уже не нужен лук. Вот это да. Нет. Я через это. А хотя можно попробовать. Господи. Ай! Господи! Хотя можно, в принципе... Давай, иди сюда. Вообще, <связь> изи. Иди, давай. Все, изи. Нормально. где бываем кровать. Да блин, что еще выбросить? А, цветочки. И семечко. Блин, у меня столько хлама. В принципе, еще и можно это переделать. Ведро! Ладно. Теперь идемте-ка туда снова. Ну, в принципе, мне повезло. Так. Еще одна какая-то шахта. У -у. Ладно, потом туда... Хотя, стойка, там же было железо. Хотя, ладно. Тихо, тихо, тихо. у А вот это мне уже нравится. Прыгаем все так, теперь добываем еще стоп. Нет, нет, нет, нет. Все, давай. Нападай. Все, легко. Еще железо. Нет, ладно. А, зачем я это сделал? Господи. Кстати, каньон в каньоне. Почему мне так везет? Вот чисто вот за это можно поставить лайк. Поставьте, пожалуйста, лайк. Все легко, это было... И ищем. Так это какие координаты? О! Короче, можно сказать то, что уже все. Скоро алмазы. Господи. что, -то, что -то есть зомби? О нет. Ну, короче, ладно. У меня есть, в принципе, каньон. ой, -ой, -ой! Тихо. <his> ага. <пах blogs> Опа, там уже начинается болото. Господи, я его не заметил вообще. В принципе, и это какие картина. Вообще, в принципе, хорошо. Я уже вон тут прям могу найти алмазы. Прям тут. Все. Вот так сделаю. Так, вроде бы все норм. Можно идти. Господи! Господи, о, господи! О-о-о! Ну давайте еще поищем алмазы. Потому что, в принципе, шахты, шахты и еще раз, шахты. Это огромные шахты. Каньоны в каньонах. В принципе, это вообще шедеврально. А вот тут как еще надо вот так сделать. Все, готово. Теперь это можно все добывать. Ура! И если что, нельзя копать под себя. Мы выкопали весь обсидиан Далее нам нужно золото На всякий случай А то вдруг я там рядом с новой крепостью Блин, заспавнюсь Это будет обидно, если я там сразу умру Поэтому Я буду лучше еще и добывать Добыли Господи. Ой Ой-ой-ой Блин, где был лыжник? <смех> <Ох. Ох. смех> Хорошо. А, -а, -а, -а! нет. Все зомби умирает. А, подождите-ка, я же могу тут просто разлить лаву, не лаву, ну короче водичку и все. Перфект не совсем такой шипер потому что мне снова тоже так же делать блин а, -а, -а! ой ой ой, -ой, -ой! ой, -ой, -ой. заснуть все нормально О, ой, хорошо то что все нормально господи сколько там уже господи почему они меня все пугают ну, уже лава лава быстрее все нормально только самое главное Господи! Тут есть ведьма? Или мне показалось? Ведьма мне показалась. Да господи! Все такие быстрые. Шустрые. Господи. Ладно, берем-ка свою кровать. Да хватит браться уже. Потом это выкинуть. А. Блин, я испугался уже. Ладно мазов мы, видимо, не найдем. Но зато мы найдем. Так. Ай! Найдем, короче, портал. Даже построим. Потому что зачем мне его искать, если его можно просто сделать? Да, короче. Да, господи! Сколько же можно раз на эту лаву натыкаться? Короче, быстрая перемотка. Короче, мы не нашли алмазов. Это обидно. Там везде зомби, везде зомби. Нет, только не крипер, только не крипер. Ну нафиг, значит Лучше только не криперы, блин. Хотя они так стоят, но они могут тебя взорвать прям на изи. Блин, я даже тут это кровать на всякий Оставлю потому что это блин это жесть я даже без всяких модов играю кстати за это можно поддержать прикольно а, давайте короче вот сюда и потом будем копаться вниз но для этого нужна быстрая перемотка Эм, уже не нужна Быстрая перемотка Что это за комната? А, спасибо Я тут поселюсь Пожалуй, ненадолго Так, допустим М -м, Дверку И Так, это будет Мой самый первый домик В Майнкрафте Шучу Это не самый первый мой домик в Майнкрафте у меня были еще... <свист> Блин, так. Ага. Ну понятно, короче. <свист> Тогда ломаем. Пережариваем это все. И отправляемся в ад. Да. Только нужно сначала еще его так поставить. На всякий случай. Нет, они там где-то. Ну-ка, пока что... Просто перемотка. Короче, перемотка прошла. Все готово. И теперь мы можем свободно делать... Да. Золотые по, по ножам. Господи. Вот, да. Золотые поножи. Для ада. <смех> Вообще прикольно. И вот здесь будет, короче, портал. Да, прям тут. А, спать можно только ночью. Да, сейчас вообще не ночь. Ну что ж, строим. А -а -а, только где будем строить? Например, тут. Назмай. Так, еще тут нужно сломать и все. Наконец-то! можно только ночью. Так, красиво. Ноль. Теперь мы идем, наконец-то туда. Фу, страшно. Давайте еще поедем на секундочку, вдруг там что-то будет. все. Четыре, два, один. Погнали! Так, это базарь. Ладно. Окей, окей. Так, вот так и вот так. Господи! О господи! <смех> Почему они раньше времени не поддыхают? Тут есть еще и большой. Так, ладно. Блин. Страшно вообще жесть. тут и не будет каста. Стойте-ка. Давайте сфоткаем на всякий случай координаты, если мы куда-то уйдем очень сильно далеко. Поэтому давайте 3, 2, 1, все. Спускаемся аккуратненько. Хорошо. Все, я уже тут. И вот самое первое, то, что я хочу сделать, это закрыть вот это все. Просто нафиг, потому что я не хочу, блин, падать в лаву, а потому это все снова искать. Короче, опасный биом. Мне кажется, это самый опасный биом. Или нет? Мы просто тут вообще высокое все. Блин, меня это пугает. Господи. Тут этот газ гребный. везде просто спавнится. Жесть. Господи. О! Опа! С него ничего не выпало. Я бы мог сюда упасть. ⁇ -мо ⁇ Да ч ⁇ это все так опасно? Блин, даже ни одного даже. Ну ладно. Хотя бы поняли то, что... Тут нам не рады и вот там еще никогда не выживал в принципе я даже не знаю как в этом биоме вообще в принципе выживать потому что тут закрыто можно в принципе пробориться, но лава везде просто все короче вот как то так Ладно, возвращаемся обратно. Ладно. Мне кажется, то, что на этом уже нужно заканчивать видео. С вами был Dark King. Всем удачи и всем пока.